Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Это «Своя игра». Ну что ж, друзья, с удовольствием представляю вам участников нашего сегодняшнего интеллектуального состязания. Ну что ж, сегодня Вадиму будут противостоять Иделия Айзатулова, журналисты Жульяновска. Орудие за 200. Сацуков мешке. Вопрос нужно отдать. Иделия. Иделия. Тема ветераны. Стоимость или 100 или 500? 500. Внимание на экран. В этом сражении участвовал 17-летний русский солдат Павел Яковлевич Толстогузов. На фото ему 117 лет. Думаю, что это Бороденское сражение. Совершенно верно. Орлы за 100. В Древнем Риме Орел был неразлучен с этим богом. Марс. В Древнем Риме с другим богом. Юпитер. С Юпитером, верно. Двойная фамилия за сто. Родной брат этого режиссера, писатель и журналист получил от доброжелателей ехидное прозвище Невмирович Вральченко. Немирович Данченко Совершенно верно, родной брат Владимира Ивановича Немировича Данченко Василий Иванович Немирович Данченко имел такое странное и нелесное прозвище Играем дальше Поем дуэтом 500 Дуэтные песни он исполнял и с и Ангела Завтрашнего Дня, и с Тимоти, Лондон, и с Меладзе, Обернитесь Это Григорий Лепс Вы правы Башня 500. В СССР древняя пороховая башня побывала и на Химовском училищем, и музеем Октябрьской революции. Ныне в башне экспозиция военного музея этой страны. Латвия. Верно. Связь за 300. Лет 200 назад писатель Владимир Адоевский предсказывал что в 4338 году люди, живущие далеко, будут переговариваться посредством этого магнетического средства связи. Может быть, телеграф? Совершенно верно. Дальше. Связи 400. Без сканирующего диска, изобретенного этим немцем, не было бы первых телевизоров, Рентген. Да вы что? Генрю Герц. Нет. Сканирующие диски изобрел замечательный физик Пауль Нипков. Но об этом изобретении мы мало знаем, потому что он, его изобретение легло в основу создания механического телевидения. А через какое-то время было изобретено известно кем телевидение уже электрическое. Поэтому о механическом достаточно быстро забыли. Играем дальше. Связь за 200. 10 февраля 2000 года астронавт Марша Айвен впервые в истории дважды воспользовалась в космосе такой связью. Мобильной. То есть, попросту говоря, какой? Телефонной. Телефонной связью. Совершенно верно. Сделала два звонка по IP-телефону. Связь за 500. С января 2013 года у туристов посещающих эту страну, перестали изымать смартфоны и сотовые телефоны. Северная Корея. Совершенно верно. Ну что ж, я, сажу позволение, подведу итог нашего первого раунда. 100 на счету Александра, 2200 у Вадима, а вот лидирует Иделия, Делия, 2300. Впереди второй раунд. Это «Своя игра», мы разыгрываем второй раунд. Актеры роли 600. Роль бывшего дантиста и охотника за головами Кинга Шульца в этом спагетти Вестерне принесла Кристофу Вальцу и Золотой Глобус и Оскара. 12 лет рабства. Ну, 12 лет рабства тяжело назвать э, Спагетти Вестерне. Тоже я рискну. Хороший, плохой, злой. Да нет же, конечно. Речь Мы идет о фильме Джанго освобожденный. Лето за 600. У Вивальди концерт номер два соль-минор. Лето состоит из трех частей и входит в этот цикл. Времена на годы. Конечно. Красота за 400. Элементарная частица б она же прекрасный кварк, была открыта в 1977 году в Национальной ускорительной лаборатории, носящей имя этого итальянца. Ферми. Энрико Ферми, верно. Актеры роли в в этой черной комедии Гай Ричи профессиональный футболист Винни Джонс дебютировал в роли Большого Криса. Профессиональный боец Ленни Маклин играл Барри Крестителя. Допустим, это карты, деньги, два ствола. Совершенно верно. Базары и рынки 600. Именно такой рынок запечатлел французский художник Жан-Леон Жером. Рабовладельческий рабовладельческий. Невольничий. Не да. Играем дальше. Лето за 200. У славянских народов это время года называется пролитье, подлетье, младолето. Бабье лето может быть. Младолето, да нет, подлетие. Весна. Верно. Ну что ж, подхожу итог нашего второго раунда. Мужчины играют очень нервно, выигрывают, проигрывают, идут фабанг. 500 у Александра, 1000 у Вадима, 3900 у Идели. Впереди третий раунд. А, ну что же, мы вновь в студии. Это своя игра, если кто-то забыл. Мы разыгрываем третий раунд. Маленькие города за 1200. Вам достается, вам достается аукцион. 500 у Александра, он не участвует у нас э, в торгах, Вадим. 1600 у вас, 3900 у Иделии. Бабанг. Бабанг, Иделия. Бабанг. Играем с дамой. На гербе Талдема изображены два специальных молотка. В знак того, что местные мастера одинаково хорошо изготавливали это и для мужчин. И для женщин. Ну то будет обувь. Совершенно верно. Играем дальше. Дни недели за полторы тысячи. В этом философском романе Честертона мятежный поэт-анархист Грегори был категорически против всякой власти, в том числе совета дней недели. Человек, который был четвергом. Совершенно верно. Именно так называется этот философский роман Частертона. Хобби 900. Сергей Лукьяненко привлекают фигурки этих грызунов из самых разнообразных материалов. Зайчики. Нет. Допустим, мыши. Верно. Награды и премии 600. В истории этого жанра только три киноленты получили Оскара в номинации «Лучший фильм». «Симарон», «Танцы с волками» и «Непрощенный». Может быть, по «Танцам с волками» кто-нибудь сориентируется? «Танцы с волками» — это, это про что? Про индейцев. И как общем, же вестерн. вестерн. сказала идея, которая, по ее собственному признанию, последний раз смотрела кино, когда ей было шесть лет. Играем тогда. Тут и сказочки «Конец» 1200. Под покровительством Гленарвана он надеется осуществить отцовский проект – основать шотландскую колонию на островах Тихого океана. Допустим, это дети капитана Гранта. Именно этими словами заканчиваются дети капитана Гранта, верно? Хобби 1200. Деми Мур собрала столько фарфоровых кукол, что Брюсу Уиллису пришлось купить для бывшей супруги это – Дом Дом для размещения коллекции, верно Люди-животные 1500 Хозяин бара Терри Морган Обнаружил пропавшие часы По звону из живота любимого пса Будильник, заведенный на 22.55 Напоминал именно об этом Допустим, что пора пса выгуливать Нет Хозяин бара Что пора закрывать бар Верно Ну что ж, звучит финальный гонг, мы завершаем третий раунд 4-100 у Александра 10,5 у Иделии, 17 тысяч у Вадима Напомню, Вадим играет уже третью игру подряд Это своя игра, мы разыграем финальный раунд Вот всем тем, выберем одну Прошу вас, Александр Уберите любую из этих тем. Пресса. Пресса. Мы убрали эту тему. Иделия. Регалия. Регалия. И этой темы нет. Вадим. Кушать подан. Александр. Эврика. Иделия. Театр, мир. Между театром и искусством выбирали, да? Вадим? Искусство. Искусство, долой. Поверье. Остается тема поверье, уважаемые игроки. Делайте, пожалуйста, ваши ставки. Ну что же, тема поверия вот вопрос. По русскому поверю, нужно сделать большую свечу, простоять с ней в страстную пятницу у страстей, а суббота и воскресенье у заутрения. Если после службы зажечь эту свечу и прийти с ней в свой коровник, можно увидеть его. Думайте. Время и стекло. Давайте узнаем, кого же можно увидеть. Ответ Александра. Кого же можно увидеть? Домового. Правильный ответ, Александр. Браво, Александр. Вы прекрасно понимаете в поверьях. Э -э, ставка. 400. -хм. Ответ Иделии. Правильный ответ. Ставка. Шесть с половиной тысяч. Внимание. Семнадцать тысяч у Иделии. Ответ Вадима. Правильный ответ. Ставка. Вадим Карлинский побеждает в третьей игре подряд. Уважаемые игроки, вы все трое дали ответ правильный. Поясните мне, непросвещенному человеку, а для чего нужна встреча с домовым? Интересно. Понятно. Понятно, я думал, эта история имеет какое-то продолжение. Вообще его можно о чем-то просить. А, попросить или... его там Но не безобразничать, его... не трогать коров да. э, и так далее. Хорошо, понятно. А, ну что же, Александр и Делия, большое спасибо за участие. Вадим. Поздравляем! Вы победили в третьей игре подряд. Это здорово. Давно у нас не было таких длительных беспроигрышных серий. Желаю вам успехов в следующей игре. Напомню, дорогие друзья, в нашей следующей игре с центральным игровым столом обязательно будет стоять Вадим Карлинский. Вам огромное спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока.